Всем хайшки, мои дорогие друзья! Меня зовут Дэн, так и на Lexus Games. Мы продолжаем с вами играть Case 2, аниматроник. Аниматроник Survival. Я так понимаю, у нас, скорее всего, начался третий эпизод. Мы сбежали от двух аниматроников. Мы сбежали от них а, от кошки и от быка. Совы не было и волка не было. Смотри! Смотри, а теперь... А, что происходит? Теперь нету ядовитого дыма Теперь нету ядовитого дыма Что это за звук, блять? Слышали такой По ушам давящий Ой, мне кажется, сейчас будут обосрушки Обосрушки, обосрушки, обосрушки Здесь мы бегали там вон какие-то биокапсулы, скорее всего, в них хранились сами аниматроники. Но я теперь могу пройти туда. В смысле? От чего? Так в смысле, там же ничего не было. Ага, ага, ага, ага, все-таки что-то есть, оно просто невидимое И там же что тоже что-то есть, но оно невидимое Скрипт сработал, крики-при Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, не пугай так <свес> А если я завалюсь сюда как я буду выбираться? Короче, мне надо здесь что-то сделать что мне надо сделать? Мне наверное как-то выключить те комнаты. А что за я слышал? А? Я многим рисковал, поддерживая вас. Генерал собрался закрыть проект. Молитесь, чтобы этот оказался лучше предыдущих. Подготовьте следующего. Воооо. Видали? Здесь кого-то держали в масках, скорее всего, может, может, просто из людей сделали аниматроников. Ну, именно здесь, в этой, в этой, в этой, в этой, этой породе игры. Ну вот этот кейс 2, это ж типа СНГ в породе. Там он вентиль какой-то, может, его надо перекрыть? Сохранение было только что. Смотри, мы все сделали правильно, игра сохранилась. Теперь можно идти сюда? Теперь можно идти сюда. Сука! А куда идти? Это, видимо, второй проход, через который я мог пройти, правильно? Или что это? Известно, я заблудился. Тихо, блядь, ты так не пугай меня. Он так вздыхает сильно, страшно. Стука. Как будто все. Тихо. Не, это мои шаги. Никто не ходит. Бем, берем, бем, берем, бем, берем. На самом деле. Множко. Очень даже страшно. Здесь можно спрятаться. Если что. У -у -у -у -у! Мой сладкий пирожочек. А прикинь, если на этом уровне никого нет. Да нет, какая-то бред. В смысле нету. Они же постоянно какое-то дерьмо закидывают. Там тоже завалено. Но мы сначала пару раз от волка. нихуя себе, блядь! О, бля, вот это меня взбодрило сейчас. Хую, да. бля, дебил я уже думал сначала, типа, ну класс, меня все, сейчас аниматроник сожрет Ой, Блэд Помоги мне Блядь, вот это, конечно, было жестко Максимально, давай, давай, пугай Пугай своей херней. Скорее всего, это еще один проход, через который я мог пройти. Правильно? Ага, смотри-ка. Тут вообще можно наверх подняться. Там вон цветочки растут. Вентиляция? А я не знаю, надо нам сюда или нет. Давай, сейчас меня в вентиляции скримани, пожалуйста, что я вообще обосрался. Сукинцы! О, смотри, какой-то тоже газ, только розовенький Вот, так я правильно понял. Это первая часть игры Вот оно что. Пончики, можно кушать как раньше или нет? Мы в первой части игры! Бежать нахуй. ВОЛК НЕТ! Да нет, <с2> <Он меня> заметил. <с2> так подожди, волк же был в первой части. Хорошо, что я в ту дверь не пошел, страшно. Врач, О, бежать! <с2> Блять, смерть ты нахуй! Вы чё прикалываетесь, блять, ещё котик выпал, Эх. сука! Тихо, сдись. А нихера себе ты. Дед ага. Папа, это что, пасхалка? Нет, отстань! С... Стука, косолапый, лапы, голк. Ага. Меня тут нету. Уходи. уходи, пожалуйста. Короче, он не уйдет. Да бред, а как это пройти? Но это третья глава, правильно? Скорее всего, третья. Врач, Меня снимаешь? Блядь! Ты что, сука, через двери телепортируешься? Бля, да ебаные сырки! Я не знаю, как это проходить. Пожалуйста, помогите. Бля. А а там, бля, сейчас санный телефон? Че, больные нахер? Идет сюда, где-то телефон звонит, логично, да, сука. Сначала они меня не пугали, а тебя решили пугать Бежать Нет, котик, нет Я надеюсь, он меня не найдет. Нашел. Да как быть тогда? Да ⁇ баный ты, сыр! Как ты меня нашел? Блять, а как это проходить? Где там телефон был я не знаю что делать он где-то тут а спрятаться нельзя ебок приплыл на двоих своих блин, ну это вот это на самом деле бред, бля, полный да как ты успел меня догнать, ебучий кот просто бредятина О, я успел, блять. Бишоп, вот его звали в первой части. Бишоп. Тестинг чембер. Чарч. Хаус, хоспиталь. Райсон. Что? Я... все же Мой близкий Так, точно, сэр. Диджи и его... Пизда, ушам. Это что, блядь, свобода? Сейчас вылезет из-за угла. Смотри. Не, на самом деле я знаю, что такая локация есть. Блядь, в смысле? Но так будет лучше для всех. Мы прошли. Какая-то очень короткая третья глава. Я думал, третья глава будет побольше. Как-то грустненько, печальненько. Ладно, ждем четвертый эпизод. Офигенный, я думаю, будет четвертый эпизод. И будет очень круто.